Потому что твоя столица на нарезки стояла. Отлично. Ну вы же, врач, понимаете, сколько лет я учился, потом добивался практики, потом мы с другом открыли собственную стоматологическую клинику. И сейчас вы предлагаете вот так запросто мне все взять и бросить. А чем я буду заниматься? Что делать? Да поймите, вы на гормонах долго не протянете. У вас тяжелейшая аллергическая реакция на препараты, с которыми вы работаете. Это, в конце концов, опасно для жизни. Ну, это вообще вредно для жизни. Делайте хотя бы ваши для химии. Я уже делал, я все знаю. Вы знаете, никакая работа не стоит ни здоровья, ни тем более жизни. Это вы мне говорите? Вы здесь торчите... Сутка, за три копейки. Я хоть на зубах деньги зарабатываю, кормлю семью, мать, сестру. А вы, ради чего, Да нет, не в этом дело. Мне просто нравится моя работа. Спасибо, мне тоже нравится. А, уберите. Это нельзя, это гонора. Ну, Бог, что вы уберите, пожалуйста. Извините. Давай. чего? Нет, я сейчас не могу. Когда? Простите, больше. Сейчас, извини. Пастухов. Спасибо. Ну, слушай, я через два часа заканчиваю. А при чем тут это? Я тебя люблю, меня любит моя мама, и вам давно пора уже познакомиться. А, я люблю тебя. Ну ты отдельно, а котлеты отдельно. Ребята, Привет, Привет. Привет. Значит, я отдельно. А, ну. Ось я все поняла. ранен. Безобразие не будет. Я тебе двойную здоровью Михало, что там? Что у нас почему? что там? Что тут не имеет смысла при что там? повлияла на решение Бракина занять мое место. Здравствуйте, Вадим. Он работает в que va era... Кличку обидно придумай, будешь знать. Нет, это чёрт. Где был? Чет после дежурства. А -а -а, я вот тут ты тебя искал. искал. Меня искал? Hmm. Ну, ну что, в так легко потеряться? Я, -то, я -то, не знаю. Ну, я еще к заходил там. Зачем? Да, по делу. разобрать. Какой случай? Я всех пациентов наших знаю. Ну, один наш, это Брагин. А почему Брагин сам не может? Ну, понял, ну, он же в отгуле, его нет всего. Лишь. Слушай, ты сухов, ты что это увеливаешь? С кем ты был? Где? Даже собственный женишь? Тебе, если вы хочешь. Шейма оперировал руку Брагина, а я сестру Александр попросил и просил, но никому не было. у нас не важно не отложить у нас чуть-чуть поселение и В общем наркоза. Пойду хоть до вечера. И тебе пока все на засилье выпьешь. Ну, Руку будешь держать спокойно. В, в общем ладно, через неделю начну разрабатывать из Ну вот, мяч, плита, плита, плита. Старый дедовский способ. Батюшка, что за баба? Не я, вязать буду. Оставь. Будь подумай, что на просто из сейчас продавать на Полнилось пять, но еще нет тринадцати. И ты давным давно обнаружил в себе какой-то талант. Успевай прислать свою заявку на карнавал талантов в программу церемонок. Участвуй в конкурсе, покажи детскому жюри все на что ты способен. А 31 мая мы пригласим всех участников на большой праздник. Оставлять. прочь подарить а, -а, а хорошо хорошо до свидания а, так, до свидания а вы там с Сергеем нормально устроились не честно что очень хорошо устроились замечательно я даже правну для нас починил теперь у нас комнате своя вода есть великолепно Ладно. до свидания я Сергею скажу что он у нас есть представляю столько петь к одна да ты что это же катастрофа это что это секрет нет. Ну, конечно. Я тебя умоляю никому, иначе пастухов меня убьет. Что? Кстати, пастухову-то ему только передали. Кто? Кто, пациент один? Очень хорошо передать. <связывая> Я ему сама передам, но поэтому тебе и отдам. И не про операцию, ты гуляй на врач? Антики, город осмотрел строительство жилых домов в Троицком административном округе и посетил крупнейшую столицу Фенисную Академию. Денис Пиданенков продолжит о том, что в новом округе Москвы инфраструктура будет развиваться такими темпами, никто еще пару лет назад даже и не думал. За полгода сразу четыре новые модульные поликлиники. Причем все это за небес. Капитальных построек решено было отказаться. Модульные гораздо быстрее строятся. В поселке Первомайском такой центр открыт уже несколько месяцев. Одна из самых главных проблем на новой территории была отсутствие поликлиники. Ну, это вообще проблема со скульптами, с детскими садами, со школами, с поликлиниками, особенно в большой поселок Здесь была маленькая амбулатория, приспособленные помещения. сейчас Показательно современная поликлиника. таких четыре поликлиники моментально выросла на территории Новой Москвы. Это хороший задел для э, медицинского обслуживания населения. Посетился Сергей Собянин и Новом Иватуинке. Принудительный проект на территории бывшего Ленинского района Московской области. Общая площадь 280.